Всем привет, дорогие друзья! И хорошо вам настроение с вами и Продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, избрать здесь награды и бежим быстренько в магазин. Естественно, за бесплатным паком. Кто там у нас выпадает? А, Кейси Джонс. Сразу начнем, пожалуй, с серии испытаний. М -м -м, давай здесь. Так, возьму Донателло, возьму, наверное, Маузеров, плюс кужеголовый, Леонардо и. Ваньку. Так, я думаю, что мы сейчас уже улетели с Лиги э, Сегунов Две звезды, скорее всего, Лига Сегунов одна звезда Мне почему-то так кажется Ха, они не могут попасть, прикинь Они не могут попасть, потому что уклонение стоит на наших маленьких маузерах Блин, Донни, какой ты слабак, а Он слабый по атаке, но он сильный в защите так, минус Вторая волна И тут у нас Ага, бакстер муха В общем, давай так сделаем Да головой красавчик Просто взял всех И вырубил Одним кувырком своим Ладно, ладно Забираем здесь награду Ну что, остается фарм где наш... Так, где он там? Я что-то его... Нам нужен... и вот он, ёк-макарёк, его найдешь пока. Значит так... Тебя на корень, я не могу ничего здесь пока сделать. Вот, вот это уже по-нашему, ребят Я быренько сейчас здесь пробегусь С вашего позволения Заберем Телепорты Телепорты, понятное дело, нам нужны Их никогда много не будет И не бывало После этого мы пойдем на арену Потом Сегодня что за день делить? Сегодня Так, сегодня, по-моему, пятница, если я не ошибаюсь Ну-ка глянем -ка. Да, друзья мы сегодня у нас пятница Пятница-развратница Блин, у нас получается что? Пятница-суббота, воскресенье Три дня у меня на все про это Но мне сейчас на работу уже идти Так что, друзья, я, наверное, попробую сейчас Поиграть в черепашки и серию драконы всадники Олуха <кх> И больше я не успею, потому что мне надо будет Бежать на работу И опять же, эти серии выйдут не сегодня, а уже а завтра Это в лучшем случае Так, ну давай Это была третья, да, битва? Получается, нам нужно еще одну провести Ну, да, последняя битва Шесть телепортов Я думаю, справимся Обожаю, друзья мои, быстро растворимый холодный чай. Знаете, такой гранулированный. Вот я себе купил три коробки малинового. Теперь пью, наслаждаюсь. Ой, надолго хватает. И вкусный. Так, ну что, давай. Ну, можно было и без луча, конечно, вам тут сделать все. а а ты серьезно, он даже он выдержал луч от маузеров. Прикинь? Я в шоке. Так, ну что, здесь мы прошли. Здесь мы все прошли. Так, задание. Чуть позже сделаем. Так, испытание. Вот оно! Вот оно, друзья, что мне нужно? Да, да, да, да, да, это мне обязательно нужно. Это одно из моих любимых испытаний, потому что здесь очень хорошие награды и довольно легкое прохождение. Ну-ка, если я попробую, например, лучом. Фигня какая-то. Давай ракетами добьем их. Бинго. Так, на второй волне у нас вот такие вот супостаты. Давай волну. Сделаем она вот так вот И вот так А эти отдупляться по идее Сами по себе Но <coughs> они не успеют здесь сделать хода Потому что у нас инициатива слишком высока для них Мне даже кажется, что здесь можно было бы На автобой, ребят, пройти И все бы у нас нормально получилось Вот они, классика Давай из базуки Легче паре репы Легче парень на репы Так, ну что 60 баксов Соответственно мы с тобой докупаем Вот это вот И двигаемся дальше 15 сыра Я наверное ребят на автобой поставлю Вот мне интересно, они справятся Маузеры ага, решили вот так вот сделать На классике Они решили вот так вот сделать <coughs> Зря, конечно, это все А здесь как будут разбираться Так, одного уша Ой-ой-ой Так, дают крученого Минус Рафаэль ну это-то нафига, ну Пощущено. <с> провокация, оскорбление, да иди ты сейчас постепенку, нет, не повесил. Ну зачем ты, ну, ну, Шредер, ну зачем ты здесь сделал суперудар? Вот я я этого не понимаю. Можно же было, блин, без него обойтись. как они тут быстро их кромсают, Ты посмотри. Так, насколько я помню, у Леонардо отложенной смерти, да. Это его не спасло. И последняя у нас четвертая волна. кто мне сделает какой-нибудь супер удар? У Ваньки же есть. Пулеметная дроппи. Он нифига тебе не, не пользуется, ребят. Шредер решил хильнуть. Ну, допустим Так, что у нас тут? Луч Ну и все Нормально прошли они на автобое А вот последняя волна будет, по-моему, иметь 6 волн Так ведь? Проверим Да, ребят, 6 волн Ну что, поехали потихоньку так, ну понятно, у Рафаэля, естественно, ребят Супер-пупер Инициатива Так, гасим Ахламона Так, теперь надо... А, давай ракетами Так, переходим на вторую волну Ну, здесь майки, да Попробуем сделать вот так вот И вот так. Отдыхают. Дальше идет классика. Дальше идет классика, и мы... Давай лучом. Хотя луч тут такой вшивенький. Да, мало очень урона наносит. Лео минус. Майк еще жив. Был... Ну, понятно, что Рафаэ... <смех> Рафаэль делает хил. Эти все прекрасно понимают, что хил ему не поможет. И вот эта фигня тоже вам не поможет. Двойная атака. Добьешь? Но он же с пониженной броней был. Ты должен был Шредер его накатить. Четвертое. Оригиналы. Давай волну, наверное, запустим здесь. Плюс... Базука И предпоследнее Черепашки-видения Собственно, персоны Давай сделаем вот так вот И начнем потихонечку Оп Давай, наверное, сюда ударим Все, и последнее Черепашки-космос Ага, вот они. Да ладно, ты под Донателло даже не попал. Супер Фредер, ты чё, вообще что ли уже? Он просто промахнулся. Зато Крэнк с удара вырубил его. Ну понятно, Майки начинает тут придуриваться. Все, пускай отдыхает и здесь добиваем. Вот и все, ребят, события прудино. События пройдены на три звезды И, само собой, все награды мы получаем И к тому же, к тому же Идем в магазин И приобретаем Вот так вот ДНК на Роквелла Плюс у нас вот здесь еще. Так, где у нас там первый-то? Вот он. Попробуем. Так, вот это Макман. Подожди, с какого перепуга ты сюда-то? Вот сюда. я? И... Зашибись. К сожалению, пицца кончилась. Точнее, сыр. Ну что, ребят, турнирная арена. Как ты видишь, Лига Сюгунов. Одна звезда. Я не удивлен. Я так и думал, что нас сбросит. Единственное, что сейчас буду... Я сейчас буду очень, ребята, быстро... Ну, пытаться быстро продвинуться. Времени, потому что мало у меня в запасе. Некогда сейчас тут рассусоливать. Поэтому... Быстренько сегодня каточку пробежим. Я так называю шеминтом. Поехали. В плане, Кирби! Как? Как вот мог Кирби выжить? Все упали, Кирби выжил. Меня порой удивляет эта игра. Ну давай, быстрее, ну. Не, наверное, ребят, все-таки сегодня я не успею поиграть в дракону всадники Улуха. Время поджимает. Не получится. И если только не ложится спать, но ну это нельзя, ребят, себе позволить, иначе я на работе буду все как ваты чувствовать. Не, так, так не прокатит. А еще, знаешь, какая-нибудь сменка задастся такая. Надают тебе кучу всего и делай, как хочешь. Нет. Надо поспать. Хоть часик перед работой обязательно нужно поспать. Так, ну что, давай, давай, давай, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, 15-20. Ну, давай я возьму Донателло здесь одного. И... Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Доня, да, ты справишься? Ну, почти Почти справился Давай, бросай Да ну, что ты будешь с этим носорогом делать? Ты посмотри Все атаки выдержал массовые а? Жулик Ну что, друзья, я вернулся в Лигу в Две звезды, это не показатель Это так Слабина Берем Макмана. Раз, два, три, четыре. Конечно же, торнадо. Давай. Руби. Добивай. Дай. Кейси-то. Вообще какой-то непутевый. Вот серьезно говорю, вот этот непутевый кейси Джонс. Ничего у него нету нормального толкового. Он даже ударять не может по-человечески. Ну. Так и дают мне 15-20, да? Ладно, берем зека. Раз, два, три, четыре. Зек и кабаны. Поехали. Бомбочка для начала. Теперь Лучше конечно, дебаф был бы Потом бомбочка, но Конечно же Конечно же, муха плешивая начинает за свое, а Пофиг, да, им? Ты Ты еще ускоряет, а? Массовая пошла Ох, ё моё. <связывающие> М -м да. Лучше и быть не могло. Ну и команда. Да, Зек обделался, конечно, подвел нас просто, подвел. Ай, -а -а, просто он подвел. Хиляй. Толк то это Два хилавка, да это такие хилы, блин Одно название Ну тут далеко мы не продвинемся Шесть позиций всего лишь Давай сделаем так, так И вот так Понятное дело, что здесь одного Леонарда будет достаточно Также было бы достаточно одного взять этого Рафаэля Он бы всех наказывал, да, с помощью контратаки И все Не было бы никаких проблем вообще Погнали 60 место Нам ранг до сих пор еще не повышают а вот, 1621, есть. Есть, ребята. Так, Бакстер Стокман. Вот тут вопрос, опять же, ребята. Бакстер Стокман один. Но если мы смертельную волну поставим, например. Справится он. Слушай, ну в принципе, да. В принципе, у него все даже получится, потому что этот постепенный урон имеет. Донателла. Но мы его и так расписали. Ну и прекрасно, погнали тогда дальше 48 место Так, выбираем А все, 16.21 больше меня не светит, да? Получить Только 15.20 дают Нет, нашел Так, давай я возьму маузеров ну, за маузеров можно не волноваться, они тут сами справятся А противник приближается к 70 му рангу, кстати А если 70 ранг будет, то там уже понадобится два бойца вместо одного Подожди, а как они могут... Мы еще даже на Лиге Сюгнов 3 звезды не зашли, а уже... А, нет, как... что-то я перепутал, какой там 70 ранг к 60-му они только двигаются Только к 60-му Что-то я переглючил, ребят Я еще и хотел, думал, возмусти... возмутиться Как, я думаю, мы еще даже в Лигу Мастеров не пришли А уже 70-й ранг Все в норм Переглючило Нарокло танцует В каких-то фиолетовых лосинах Е-мое, стоит там да танцовывает. Так, ну что же, двигаемся дальше. Нам надо. 16-21. Я возьму, наверное, супершредера. Ну, опять же, я в нем уверен, более чем в нашем супершредере. Так что сейчас будем запинывать. Давай, поехали. Есть, Как обычно, ребята, все без проблем Идеальная победа Погнали дальше Ну что, Лига Сигунов 3 звезды После этого поединка у нас будет Хорош Дурака-то валять, давай 16-21 Пока не дают Во Берем крэнга. Раз, два, три, четыре. Поехали. Ну давай крэнг своим лучом, тогда всех тут уничтожай. Все. Блин, какой же у тебя гор, а пит? Какой ты страшный год? Мутант. Пит, мутант. А вот, ребята, и Лига Сегунов. Три звезды. Лучше конечно, это было бы Лига Мастеров. Три звезды. Так, Ванька. А Ванька, ну, должен, по идее, справиться то Раз, два, три, четыре. По идее-то, да? Сейчас с базуки как даст ему прикурить. Вот о чем я и говорил. Справляется. Причем без особых проблем 81-я позиция 81-я позиция Так, выбираем ну, Давай вот эту команду Я беру здесь Усаги А больше некого Остальные там, по-моему, слабенькие, да, у нас идут Давай, Усаги, наяривай Давай, крученый Крученый, моченый. Блин, ты посмотри-ка, Ну-ка, если мы вот так сделаем. Прекрасно. Супер. Ой, супер. Обычный Шредер или как он там? Я не могу назвать его классика. Это обычный шреддер, да? Справился со своей командой клан футовцев. Давай вот игра, только не, не дурачься. Так, ребят, тут даже что-то нет этой возможности прогрузки придется перезаходить, видимо, в игру. Так, ребят, вроде прогрузилось. Двигаемся дальше. Так, берем слэша, Джастина, ну и вот этих вот. А хотя у них там уровень-то 59, да? Сейчас одной катки. Давай устройка им банзай. Ну, молодец. Слабеньких он бомбить, конечно, умеет А если вот будет его уровня, то он сразу же обделается Да, таков слэш Что-то мне кажется, до лиги мастеров я сегодня не доберусь Вообще Такой вот, блин, впечатление складывается почему-то Офигеть, я уже не могу дойти до Лиги Мастеров А уже молчу про Лигу Мастеров Три Звезды Так, двое избранных тут осталось На тебе На-на-на <-пот> <-пот> Посох у него такой интересный, как будто микрофон Но какая там, 46-я будет, да? 43-я Так, 16.22 Ну, давай на этот раз я возьму Маузеров Раз, два, три, четыре, пять Раз, два, три, четыре, пять У самого всего лишь четыре Раз, два, три, четыре, пять Ну что, Маузеры Показывайте свою прыть Во всей красе, как вы умеете, как вы любите И что я от вас жду Да ладно Носорог выжил Пускай даже ненадолго, но все-таки Все-таки, ребят, постоял, повыпендривался он Ну да, мы не попадем в Лигу Мастеров Мне вот это вот уже раздражать начинает Так, суббота, воскресенье А получается у меня суббота, крайняя смена Воскресенье, понедельник наш Понедельник наш, ребята, и воскресенье наше Поэтому это два дня, когда нам Надо будет усиленно делать буст Ну, я имею в виду усиленно продвигаться В топчик и я думаю, мы продвинемся Единственная проблема, это будет по откатам <кх> Да, откатов у нас маловато, тут не поспоришь Я просто забываю каждую серию в конце смотреть за рекламу Ну, хотя бы за экраном, ребята, за кадром а, Рекламу за 10 откатов Ну ты прикинь, даже 3 дня это уже 30 откатов А я нет, я все время забываю об этом Ну что, у нас остаются только ежедневки где у нас пиццелицей? Ауч, забыл Так, нож для пиццы, поехали искать Один есть Второй Так, третий Четвертый Пятый Шестой Подожди, седьмой Сколько нам нужно вообще там? Ага, десять Значит, еще два ножа Так, ножи нашли М -м -м, Дальше 14 кружек Ну, 14 кружек вряд ли я сейчас буду искать прям Давай хотя бы Сколько там можно найти? Ну, 6-7. Я думаю, этого будет достаточно пока. Так, пицца кончилась. Угу. Пицца кончилась. Задание мы с тобой забираем. И нам нужно поднять еще уровень персонажа. Хватит ли? Хватит. Так, 96 уровень. Так, ребятушки, ну что? По-моему, на сегодня будет у нас все. Да, обязательно тогда увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Так что, удачи и до скорого.